Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте всем, кто в студии и нашим дорогим телезрителям. Сейчас я нахожусь в Якутске. Здесь еще в трех муниципалитетах республики с начала недели действует сухой закон. И вот за моей спиной один из так называемых алкомаркетов. Давайте проверим, работает ли он. Как видим, дверь закрыта, опечатана, и на ней висит объявление о карантине. На такие меры в регионе пошли после того, как с начала действия режима повышенной готовности в республике был зафиксирован некоторый рост продажи спиртного. Вообще принимаем меры правительства, мне кажется, правильные. Ну это тот случай, когда не было бы счастья, да несчастье помогло. И э, сейчас у нас закрылись так называемые наливайки, то есть все предприятия общественного питания, где разрешена продажа алкоголя, как абсолютно добропорядочные, так и псевдо. Общепит расположен на первых этажах многоквартирных домов и превращающий жизнь людей просто в ужас, потому что это постоянные попойки по ночам со всеми вытекающими отсюда последствиями. Так вот, сейчас они не работают. Регионы вводят ограничения на продажу алкоголя в рознице. Вот а, В Государственной Думе ко второму чтению подготовлен законопроект, который даст, или точнее вернет регионам обратно право регулировать работу так называемых наливаек. Потому что то, что касается продажи алкоголя в розницу, регионы такое право имеют и на примере сегодняшней ситуации мы это видим Продажи в общепитии нет Мы это право им вернем И вообще в целом и э, в общем Это правильно, это по государственному Потому что государство без относительно нынешней ситуации Последовательно, без Шарахани И без комсомольского задора Ведет политику на снижение алкоголизации населения Если мы посмотрим в цифрах Она у нас объективно в стране снижается Это нельзя делать сухим законом Запретом, какими-то штрафами и поборами Это надо делать поступательно и постепенно Запрещая продажи, ограничивая их, вводя дополнительные наказания за преступление, совершая алкогольное опьянение или за ТТП и так далее.